Шестидесятники. Это известное понятие имеет в киргизском кинематографе свой особый подтекст. Именно в это время в студии «Киргизфильм» сложилась целая плеяда близких по возрасту и творческим позициям кинематографистов, чьи картины завоевали со временем эпитит киргизского чуда. Одно из таких имен — Нуртай Барбиев. Молодой бухгалтер из колхоза Козелоскер он начинал в кино с нуля с должности ассистента-оператора. В искусстве, как в горах, долго приходится кружить на одном месте, то и дело повторяя, казалось бы, уже пройденное. Но это набор высоты. Простые сюжеты для киножурнала «Советская Киргизия», заказные ролики, киноочерки. И так из года в год. Впрочем, атмосфера оттепели помогла быстро отрешиться от канонов официальной хроники, выработать свое видение красоты и факты. Даже в таком чисто хроникальном сюжете, как открытие тоннеля тья Нуртаю Нуртай увидел не только тоннель, но и кобылицу, потерявшую самотоки перегона своего же ребенка. И этот принцип понимания простой жизни, Человеческая духотворенность и всего и вся лег в основу творчества Нурта и Барбиева, что бы он ни снимал. В отпуску идешь, и там покоя нет. Ночью просто смех. Через каждые два часа вскакиваешь, мотор прогреть. Вот Талипшо Азис Только третий год знает. А сколько намотал на спидон? Только стедомет не все показывает. Иной километр, сотни других стоит. Турная дорога ⁇ это поистине своеобразная диаграмма человеческой жизни с ее подъемами, спусками, неожиданными поворотами. Один из зигзагов из жизни оператора-документалиста, актерский дебют в фильмах Геннадия Базарова ⁇ Улица и Материнское поле ⁇ Ничего, А уж когда утро Не не в А кампа. Кашиндай, бугатилай, не мундай, я лирдинко и ты не мое кашель. Кашиндай, ты моя лапа. Джам Грубатлар, минем, бар. Кашиндай, кулушка, да, ты называешь, Азер, ах, там не будем так, что какая-то хандалас. Авартешка, миневрем, да. Хай, загартешка, миневрем, о, о, сын да, алтын <свистак> к кинокамере, к своему истинному призванию. Это наша Шамши. Один парень для клуба рисовал. Способный, говорят. им есть. Чимын это как муха. Спокойно жить не дает. Короче, талант. Конечно, в аркаде Райкиной большой Чонг-Чимын. У Жыкиной Чонг-Чимын. Чонг а есть так. Не совсем раскрылся, Сокурчумун киргизи говорят, Но чимын. Кошпар, <говорит> <говорит> <говорит> Ослу бойдем, менте Мой отец чабаном был. У него часто бывал золотехник джайло. Джайло брал отцовский комус и играл. Только золотехнику езжал, я тут же начинал подбирать то, что слышал у джайло. Так я научился играть. А отец никогда не играл. Говорили, что в молодости он очень любил одну девчонку и сочинил песню. Но сам отец никогда не рассказывал об этом. Всегда молчал. Вот что они у меня. Технические возможности нашего очерка не дали представить здесь такие картины Барбиева, как «Мы с гнедого скакуна», «Ушой этаж». И тогда я крикнул «Ураан, манас, манас!» И особенно эпические полотна «Мурас», потомок белого барса, где так мощно звучат не только цвет и масштаб широкого экрана, но и редкостные совпадения режиссерских озарений с их переводом на язык кино. Именно эти два фильма стали вершинными достижениями дуэта у Кеев-Барбиев, принеся им самые престижные награды всесоюзных и зарубежных кинофестивалей. Союзный кинофестиваль в Минске. Главный приз фестиваля присуждается кинофильму «Потомок Белого Барса». Минск для киргизского кино – особый город. На первом Минском кинофестивале Сюйминкул Чуркморов получил приз за лучшую мужскую роль, Борбиев – за лучшую операторскую работу. Тогда к нему подходили с поздравлениями самые именитые операторы и спрашивали, где он учился. И он имел полное право ограничиться всего лишь одним словом – «Чимэн». Каждый фильм – как путешествие по дорогам мира, как целая жизнь, прожитая от начала и до конца. А за этими киножизнями незаметно выросла дочь, состарилась мать. новая дорога и ее миражи любви к этому окаянному, грозному, прекрасному миру, в котором мы живем.